Наш пророк Мухаммад в благословенные месяцы, всегда он постился очень много, как в, Ша, как в Раджабе, как в Шабане, как в а, месяц Рамадан, это уже обязательный месяц поста. В своих мольбах посланник Аллаха вассалям, говорил, Аллахумма барик фи Раджаб О Аллах, даруй нам благодать в Раджабе e и Шаабане и даруй возможность достичь Рамадана то есть вот эти священные месяцы Раджаб, Шабан, Рамадан посланник Аллаха салли Аллаху постоянно делал это дуа посланник Аллаха салли Аллаху говорил, что разрешается соблюдать пост в первый 15 и последний день месяца Раджаб, то есть начало, середина и конец. Если человек, у человека есть, нет возможности поститься весь месяц, поэтому пост месяца Раджаб имеет особые достоинства. Если конечно человек может соблюдать весь месяц, если ему здоровье позволяет, то конечно желательно, чем больше он будет соблюдать пост, тем лучше для него. А если же человек, соблюдая все посты в месяце Раджаб, Шаган, если он истошится к Рамазану, если ухудшится его здоровье, здоровье, то в таком случае, конечно, ему следует хотя бы в начале, середине и конце, или же три начала, начале, три середины и три конца, хотя бы таким образом вот соблюдать эти благословенные месяцы пост. Потом, что в месяце Рамадан соблюдать все обязательные посты. Также об, об этом достоинстве поста в месяц э, Раджаб в хадисе говорится Есть река в раю под названием Раджаб Ее вода белее, чем молоко и сладше, чем мед Тот человек, кто соблюдает пост один день из месяца Раджаб Это приравнивается к тому, кто соблюдает пост целый месяц Такая вот милость Аллаха, даже один день, если мы будем из месяца Раджаб соблюдать пост, Аллах это приравнивает, как будто мы целый месяц держали, соблюдали пост. А тот же, кто соблюдает пост семь дней из этого месяца, он получит убежище от семи врат ада. То есть у, врат семь, у ада 7 ворот, и эти врата, врата перед ним закроются. Перед тем, кто соблюдает пост 8 дней этого месяца, откроется 8 врат рая. И злостные деяния того, кто соблюдает пост 10 дней из этого месяца, будут обращены в добрые. То есть Аллах по Своей милости его плохие деяния превратит в благие.